Это уже мобилизационная экономика в прямом смысле этого да, слова. Да, но она требует совершенно иных управленческих талантов, которых не осталось. Я не думаю, что у нас есть люди, которые помнят, как работал Госплан, как составлялся валютный план. Да, вот сейчас мы потихонечку двигаемся по этой дорожке, но э, вот если просто почитать новости с сайтов государственных органов власти, же он понятно, что они не об этом сейчас думают, они думают о каких-то мелочах. Да, там, вот, о том, как подкрутить там аукцион по продажам алмазов, о том, вот, Какие коэффициенты поставить по выводу валюты? Вот абсолютные мелочи. Никто о вот такой системной перемене экономического механизма не думает, и слава богу, наверное. А вообще-то это возможно, переход к госплану? В принципе, это возможно от рынка госплана, Наверное, а не наоборот? Возможно. Наверное, возможно, но с такими жуткими потерями и в процессе этого перехода, и самое главное, после того, как этот механизм окончательно рухнет, а это много времени не займет. И мы оптимизм в данном случае, скорее всего, связан с тем, что современная экономика не может существовать в таком режиме. Я думаю, что в тех катастрофических условиях, которые сегодня пребывает Россия, экономика, она действительно долго существовать не сможет. И потребуются достаточно серьезные решения, в том числе и в политической сфере, которая э, выправит и экономический вектор того, как все здесь работает. Вот что нужно сделать в первую очередь? Что нужно было бы сделать? Что в поможет В первую сейчас? очередь нужно остановить, конечно. Ничего другого сделать сейчас нельзя, потому что э, каждый выстрел, который звучит э, на территории украинского государства, он э, может помножить на ноль все, что там Мощнейшими усилиями всего государства аппарата делается. И Это правда. Я, я не вижу сейчас никакого смысла в тех или иных экономических планах или программах, потому что э, основной источник определенности не, не здесь, не в российской экономике, он лежит за ее пределами. Если речь идет о том, чтобы избежать краха, нужно беспокоиться системой жизнеобеспечения. Э, Жилищно-коммунальное хозяйство, продукты, торговля, транспорт. Вот все то, что необходимо для того, чтобы люди продолжали, ну, по крайней мере, в э, человеческих условиях существовать, потому что то, что будет происходить с остальной экономикой, мне кажется, в нынешней ситуации не слишком важным. И э, все равно нужно будет делать э, другие важные вещи для того, чтобы вся экономика заработала. Что нас ждет? Что будет с инфляцией? Что будет с ценами? Будут ли вводить талоны на еду? Грозит ли нам э, дефицит? И грозит ли нам дефолт? Что будет? Будет с туризмом, с самолетами, с автомобилями, с бизнесом, что будет? Особенность развития катастрофических процессов, когда одно цепляет за собой другое, они не поддаются прогнозированию. И в нынешней ситуации я бы скорее сосредоточился на двух базовых сценариях. Один из них будет заключаться в том, что относительно быстро все вот это прекратится, я имею в виду, военная операция будет в ближайшие дни или недели, ну, несколько недель остановлена. И пойдет, ну, по крайней мере, постепенная нормализация, некоторые санкции будут отозваны или поставлены на холд. И э -э, российская экономика вернется, если не нормальный модус существования, ну, хотя бы к определенному равновесию, но это равновесие будет за пределами военно-мобилизационного такого сценария. И есть второй сценарий, когда э -э, все это дело продолжается, и это продолжается до коллапса либо военного, либо экономического. Давайте с первого тогда начнем, да? Это оптимистичный сценарий? Да, это, безусловно, оптимистичный, оптимистичный сценарий, потому что каждый день продолжения военной операции сейчас стоит, я думаю, что России ну, лет, да, прозябания, застоя и так далее. Что каждый день наносит дополнительный урон, дополнительные издержки, которые покрывать придется все равно российским налогоплательщикам. Как, как ни крути. крути. Других источников для покрытия этого всего нет. И, соответственно, быстрое, относительно быстрое окончание военных действий приведет к переходу переговорного процесса, как мне кажется, в другое русло. Давайте представим себя на секунду на месте... Обывателей, политиков, европейских, американских, я думаю, что у них сейчас перед глазами стоит вот эта э, картина обстрелов мирных городов и э, островов зданий, в которых уже никого нету. Я думаю, что они будут готовы пойти на любые шаги для того, чтобы все это не повторилось ни на европейском континенте, ни где бы то ни было еще. Поэтому жесткие санкции останутся. И речь, видимо, пойдет о том, чтобы Россия предприняла все необходимые усилия, чтобы подобное не повторилось. А это, да, это долгий процесс переговоров, это, видимо, жесткие очень требования в широком смысле слова, не просто, не просто по военным действиям. Сегодня военные действия нужно остановить, конечно, в первую очередь. Но дальше речь пойдет о том, чтобы не допустить повторения этого всего. И это такой, скорее, политический процесс, я затрудняюсь предсказать его ход, но думаю, что он закончится очень печально для российской государственности и того, что, всего того, что здесь остается и происходит. Если говорить о втором сценарии, то второй сценарий тоже рано или поздно приведет к первому. То есть экономика просто встанет, она не сможет функционировать в А в что это будет условиях. означать для людей? Что значит экономика встанет? Ну, как что ты... значит крах экономики? Крах экономики это означает, что нормальные процессы функционирования нормальных технологических цепочек, потребительская активность и вот то, к чему люди привыкли, к упорядоченной деятельности с утра пошел на работу, в воскресенье пошел в магазин или осуществляю какой-то досуг, вот это все перестанет быть возможным в широком э, смысле, особенно для э, городских жителей. А что будет? Ну, как, как мы ну, будем как, жить в э, этом случае? Будет то, что, вот я вчера прошелся по центру Москвы, видно, что уже довольно много черных витрин. А вот... Просто где-то что-то закрывается, где-то вот это означает, что люди либо они садятся в отпуск, либо они увольняются уже, либо их увольняют. высвобождаются, да, либо вот эти все процессы, да, это означает, что люди начинают вести себя по-другому, в виде это вокруг себя. Они начинают сберегать ресурсы, они меняют свое потребление. Покупать никто ничего они не хочет, да. Они все. начинают покупать только то, что не все, а только то, что э, требуется им для, да, для сохранения жизни повседневной жизни для того, чтобы ну вот, в таких случаях, если не удастся удержать и стабильность потребительского рынка, ну да, придется вводить какие-то карточки и так далее. То есть, это талоны на еду. Да, это талон на еду, когда у вас не работает ценовой механизм, появляются талон на еду. Этого исключать нельзя? Совершенно исключать нельзя, потому что ну, вот образ мышления людей, которые сейчас этим заправляют, по-видимому, он ведет ровно в том направлении. Но есть еще один важный ограничитель, это управленческая очень сложная система. Для того, чтобы она заработала, нужно, чтобы не просто компьютерная техника работала и да, что-то рассчитывала, нужно, чтобы люди принимали адекватные решения в каждый отдельно взятый момент времени, чем рынок хорош, да? что он за всех за нас принимает вот эти самые решения. Если рынок не будет принимать этих решений, значит, их должен будет принимать кто-то. А управленческих талантов таких я не вижу, которые способны вот этой системой, смешанной уже, да, уже там, в значительной части рыночной, чтобы эту систему куда-то уводить. Ну, можно обеспечить там сохранение производства танков, и то, мне кажется, недолго. Можно обеспечить функционирование армии. Наверное, тоже можно в мобилизационном таком режиме, а все остальное так работать не будет. Что на данный момент самые страшные санкции, которые уже введены, и что еще, могут ли быть еще какие-то дополнительные санкции, которые окончательно подрубят российскую экономику? Или это просто вопрос времени, уже и так все сделано? Самое плохое, на мой взгляд, это самое долгое. А долгие санкции, это санкции, которые не выйдут с чем-то указом, приказом или распоряжением, которые потом можно отменить. Это санкции, которые сидят в головах людей, в общественном мнении, в представлениях о том, что такое Россия, что такое вот, люди, которые проживают на этой территории. Поэтому вот, любые санкции, введенные там, указами американского президента, даже законами, принятыми Конгрессом США или каким то европейскими законодательными органами, они сейчас ничто перед теми санкциями, которые против нас будет вводить общество индивидуальные агенты, корпорации, граждане и их объединения. Вот это сейчас страшнее всего, потому что вот нам пишут сейчас наши контрагенты из зарубежных университетов, говорят, извините, мы к вам хорошо относимся, мы долго с вами сотрудничаем, но в нынешних условиях мы не можем себе такое представить, продолжение сотрудничества. И это, и это надолго? опять же, будет зависеть от того, насколько, конечно, вернуться к гуманитарному сотрудничеству, но то, что немецкий бургер, заправляя себе машину, сегодня будет видеть танк, стреляющий по Харькову, то, в общем, это, это ощущение, это представление из головы так просто не уйдет.